Безразличие к любимому делу и полнейшая апатия. Знакомо, правда? Как справиться с эмоциональным выгоранием и продолжить заниматься тем, что тебе нравится, не причиняя вреда своему ментальному здоровью? Меня зовут Лариса Зайцева, а это программа «С разных сторон». И сегодня у меня в студии те, кто готов рассказать о своем опыте. Ох, эмоциональное выгорание... Это состояние, когда совершенно ничего не хочется делать. Обычно появляется оно после очень долгой, упорной работы, которая не приносит каких-то удовлетворяющих результатов. Эмоциональное выгорание – это состояние, когда не хочется ничего делать, когда хочется просто лечь и лежать, спать, когда нет желания заниматься в целом тем, чем нравилось заниматься до этого состояния. Я сталкивался с, когда готовился к ЕГЭ, очень тяжело проходило. Состояние, когда просто не хочется делать абсолютно ничего, просто хочется лежать в кровати, не вставая никуда, не выходя из квартиры, смотреть какие-нибудь скучные, неинтересные сериалы и просто проводить таким образом все свое свободное время. Очень неприятно, и вылезать из этого состояния очень тоже неприятно, и сложно, и сложно найти ресурс, чтобы начать заниматься опять чем-то. В конце семестра, апрель-май, когда все много навалилось, когда нужно было закрывать зачеты, и ну, я сильно уставала. Ну, мне кажется, что это следствие неправильного распределения сил, когда человек... Слишком много вкладывает в работу, в какое-то дело, не оставляя м, внимания себе, то есть не оставляя времени на себя, чтобы просто отдохнуть, расслабиться. Также, возможно, какая-то вот работа, которая не приносит либо удовольствия, либо каких-то средств или э, какой-то вообще поддержки для человека. М -м, просто, как по мне, усталость от какой-то труда, который тебе не интересен, возможно. Вспоминаем Альбину Римовну, <смех> значит, <смех> но это перенапряжение, это обилие дел, э переработка, так сказать, какая-то монотонность, рутина в жизни в целом. Вот, мне кажется, это основные причины. Ну, я не чувствовал ничего, в принципе, ну то есть я, я просыпался, шоу в школу отсиживал там семь уроков, возвращался домой никакущий, ложился спать обычно после этого, то есть просыпался опять такой же, мне ничего не хотелось сделать, а просто там вот просто лежал втыкал в стену временами и думал, ну вот ЕГЭ у меня через полгода, а я не готов никак. Нужно что-то с этим делать, а ни сил, не настроения, ни возможности каких-то, то есть эмоциональных сил не было на это все. Но мне помогала девушка, наверное, моя, она меня вытягивала из этого Она меня постоянно вытягивала просто на улицу куда-то Я там ходил, не как учиться, жвяленый, вот так вот туда-сюда такая, ну пойдем в парк, еще куда-то Я такой, не хочу, хочу просто лежать вот. Это было, наверное, вот, вот как-то так Ну вот состояние, когда не хочется ничего делать Такая э, постоянная усталость И ну, в целом у меня она так проявляется, как я думаю У меня появляется -то, э, желание что-то творить, что-то-что что делать. То есть, вот когда из этого состояния вылезаешь, вот первое, наверное, что у меня происходит, я беру фотоаппарат и говорю, ну все, пойдем, пойдем снимать, просто даже вот без каких-либо... Э, предпосылок без никого я могу просто пойти взять фотоаппарат пойти в лес и снимать там белок деревья людей каких-то с прохожих просто случайных которые мне понравятся и вот для меня это как индикатор того что все вот есть энергии есть дело есть силы чтобы что-то делать к учебе тоже возвращается интерес когда ты не просто сидишь на парах и засыпаешь или просто втыкаешь в окно на 24 часа а когда ты вот садишься прям слушаешь преподавателя как-то поддерживаешь беседу и все вот в этом роде наверное вот так я просто снова начинаю работать, работать, работать, учиться, делать все, что должна была сделать и что отложила.